Это кто? Исаак. А где Анзор? Не знаю. Скажи Кукушу, чтобы он по этому телефону позвонил к Дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. какому Кукушу? Это продмахер. Ты куда звонишь? Как куда? В Телави. Тебе перепутали. Это Тель-Авив. Тель-Авив. Алло, алло, Алло, Мишаня, Мишаня, Алло, Мишаня, Мишаня, это Нью-Йорк, Мишаня, я, Алло, я тебя, ты меня, что там у вас эхо какое-то, Мишаня, ты не узнал, узнал меня, слава Богу, наконец. Так, я буду богат. Мишаня, я быстро, нет, я не в Нью-Йорке, я вообще сейчас не лечу никуда. Я просто решил позвонить, как там наши, только быстро. Два доллара минута, ты понял? Что ты там шепеляешь? Ты в кресле? У стоматолога? Тебя заморозили уже? Ну, говори, замороженный. Да только быстро. Как тетя Рита. Отмучилась. Совсем отмучилась. А, достали лекарства, и сердце бы она отмучилась. Тут и Господи. Я уже испугался. Как у нее. У нее же ноги были. И ногами отмучилась. Ну все, слава Богу, у тебя такое, ты так говоришь. Все, быстро, дальше давай. Сеня как? Как сеня? Сеню посадили? За что он же микробиолог? Торговал микробами? Склонировал соседку? К чему? А, клонировал? Тут и господи. Ну говори, четче, дальше давай. Дальше давай. Роза родила? 70 лет. У вас такая медицина? Это такая роза, чтобы ты знал. Не надо мне длину ребенка, не рассказывай мне длину, не надо, у меня уже 7 долларов ушло псу под хвост. Давай дальше, дальше давай. Гриша ушел с так резко. Он же был повар. Он же у него не ни слуха ничего. А он на кладбище играет. Это другое дело, там слух никому не нужен. Вообще. Ладно, все, давай, дальше, дальше. Мама открыла бордель на берегу океана, и я там буду жить со всеми удобствами. Ну, раз бордель как удобно, так и буду жить. Отель, тут ты, я опять обрадовался. Ну, что ты делаешь, что ты делаешь там в кресле? Имплантанты вставляешь. Вот эти железяки, что укручиваются в мозги вместо зубов. Это же очень дорого. Сколько? Четыре имплантанта? Сколько ты дал? Сколько-сколько? Так у тебя ПЖо во рту. У тебя во рту ПЖо. Но это твое дело, я не вмешиваюсь, это твое дело. Да, нет, про Еру не надо, про Еру не рассказывай, мне не надо. Она сожгла дом, чтобы получить страховку и получила пять лет. Ну, это естественно. Вот там пускай и страхуется, да. Дальше давай, дальше. Дальше давай. Папа как? Поже имплантанты! С ума! Пять имплантантов? Так у вас уже два Пежо, у вас два Пежо. А он подрался в ресторане, ему выбили имплантанты. Так у вас одна машина осталась, у вас осталась одна машина. Кто умер? Боря? Ты с ума сошел? Я с ним вчера говорил. Борис Сердобольский продал почку, чтобы разбогатеть? Придурок, у него одна почка вообще была, чтобы ты знал. Кто со мной говорит? Клод Слокин? Какой Клод Слокин? Я Сердобольским звоню. Ты Клод Слокин? Клод Слокин, чтоб ты сдох вместе со своими родственниками. У меня на твои несчастья ушло 15 долларов. Слава Богу, что это у тебя. Слава Богу. Мне, да, если бы... Да, если Хорошо, что... У меня все хорошо. Все, Клод Слокин. Все, бросай трубу. 15 долларов дал, чтобы успокоиться. Ну что там такое?